Если штрих-код на товаре отсутствует и товара нет в списке быстрых товаров, то найти нужный товар можно нажав на кнопку «Поиск». Откроется форма «Поиск и подбор товара в RMCAM». Чтобы найти определенный товар, необходимо настроить поиск. В поле «Поиск» по умолчанию отображается значение, наименование фрагмент. Это означает, что в строку для поиска следует ввести наименование товара затем нажать клавишу «Интер». Тогда список товаров обновится, и будут отображены только те товары, наименование которых присутствуют введенные значения. Поиск товара можно выполнить и по другим значениям. Для этого следует развернуть список поля «Поиск» и выбрать необходимые значения. Если выделить товар в списке и нажать ссылку «Показать информацию», будет отображена таблица с информацией о месте хранения товара. Чтобы в таблицу вывести информацию об остатках и ценах товара, необходимо включить соответствующие флажки «Остатки» и «Цены». По нажатию на ссылку «Скрыть информацию» таблица с информацией не будет отображаться. Если нажать ссылку «Готовая продукция», Будет отображена таблица с иерархическим списком, в которой товары упорядочены по группам. Разворачиваем иерархический список. В нижней таблице будут отображены товары, входящие в данную группу. Чтобы скрыть таблицу с иерархическим списком, необходимо нажать на ссылку «Скрыть дерево номенклатуры». Для того, чтобы добавить найденный товар в список номенклатур, для дальнейшего формирования чека необходимо дважды нажать на выбранном товаре, тогда товар отобразится в списке номенклатур. Чтобы закрыть форму поиска, необходимо нажать на крестики, расположенным в правом верхнем углу форму.